Они уже катаются. Смотрите, они уже поехали туда кататься. Сейчас я, наверное, тоже поеду кататься, не знаю. Красная поляна, дорогие друзья. Курорт Альпика. Смотрите, представляете, что это за склон. Вот, просто вот так. Вон они взяли и поехали. Три-пять лет, то есть буквально, не знаю, чуть ли не с младенчества катаются. Вот она, детская трасса, да. Больше здесь нахожусь, тем больше мне начинает нравиться. Так скоро и кататься начну. Дорогие друзья, не поверите, сейчас видно вам, да? Первое, так, где, смахните, для разблокировки дату покажите мне. 1 января. 1 января, можно сказать, половина 10 И вот все эти люди, они уже здесь гуляют, уже на лыжах, уже куда-то собрались там на сноуборд. Ну, в общем, неугомонные какие-то. Хотя я знаю, ох, да что говорить-то. Ну, она не лыжи напротив на балкончике. То есть, смысл в чем? Пока кто-то спит, 1 января приболел после вчерашнего. Ну, естественно, я думаю, догадаться несложно, после чего все-таки Новый год был. Они уже катаются, смотрите они уже поехали туда кататься, сейчас я наверное, тоже пойду кататься, не знаю, в общем буду стараться, а пока иду на шведский стол, на завтрак, пора покушать, а то я что-то проголодался. Красная поляна, дорогие друзья, курорт Альпика, по-моему Альпика. Кто-то катается, а я, а я хожу взад-вперед мешком пыльным, классная терраса, смотровая, видовая. Классная кафешечка. А я сейчас пойду. Пойду, похожу. Кататься я не люблю. Не мое это. Так, я не понял. Да, это Альпика. Высота 2256. Люди катаются. Может и я буду кататься. Но попозже. Очкую я, товарищи, очкую кататься. Страшно смотреть туда вниз, как они катаются. Сейчас покажу. Сейчас идем. Посмотрим. Вон Вон они даже умудряются даже здесь спускаться. Причем даже ребеночек какой-то малышок. Вон он сидит. Балдеть вообще. Ох. Шустрые, блин. Смотрите, что это за склон. Вот, просто вот так. Вон они взяли и поехали. Офигеть, короче. Мда. Красота. Страшная сила. А. Не, ну все равно здорово. Точно начну кататься. Опа. И поехал ребеночек. Ну там я не знаю, сколько ему лет. Может 10. Опа, по склону и попер прям напрямую монстряки. Да, пойдем еще посмотрим. Что еще здесь интересного? Ну, снег есть как бы. Там внизу снега нет, наверху снег есть. Нормально, в принципе, кататься можно. Не могу сказать, что снег навалом, но, в принципе, нормально. Нормально. Вон, облака. Видите? Тучи в облаках. Облака в тучах. А они на открытый едут экстремалы все пошел я выпью горячий глинтвейн безалкоголь Аж нос мерзнет вот удовольствие кататься целый день чтобы нос замерз все у меня сопли зеленые текут прям и я уже зеленый тоже знаете что здесь здорово здесь есть помимо Супер трассы, вот той вот огромной С той стороны, есть детская Вот видите, детишки, тут вообще детишки вон, Видите, 3-5 лет То есть буквально, не знаю, чуть ли не с младенчества Катаются, вот она детская трасса да У них тут подъемчик такой, как траволатор вот они по кругу, взад-вперед На сноубордах, вниз на лыжах Видите, обучаются, везде инструктора ну, Очень удобно детишкам Нравится стоподово Ну и мне нравится Мне больше всего нравится эта кафешка Тут много всякого разного нефильтрованного. Ну, многие люди просто стоят, загорают. Поднялись вот сюда, сидят, загорают. Вот, видите, музычка. Хорошие, красивые виды. Летом здесь интереснее, наверное, по-любому. Мне вот летом, я представляю, тут намного лучше. Тепло, по крайней мере. А сейчас, ну, минимум минус 30 здесь. Или минус 1. Такая вот микро-небольшая смотровая. А вот он, роза пик. Роза пик вот с той стороны. давайте посмотрим в эту сторону. Вот она, наша канаточка. Внизу у нас роза хутор. Вот то горки город. Ну и, в принципе, тут вот такие вот виды. Высота 2,200. Неплохо. Вот это место классно. Я же говорю, нефильтрованное, хорошее. Название забыл. Сопля тякул! Чем больше здесь нахожусь, тем больше мне начинает нравиться. Так скоро и кататься начну. Правда, не знаю, на чем. Скорее всего, на да, Она не катается. Счастливые люди, блин. Вот, блин, целлофанку поджопаю туда. Шу, офигенно. А они все лыжи, лыжи, лыжи. Какие лыжи? Кусок линолеума и картонку под сороку и вперде. Поехали до самого низа. Мои катаются, а я хожу в рожу. Занимаются детишки здесь на Лауре. Это, ой, это не Лаура, это Альпика, по-моему. То, куда мы поднялись. Но тот, кто был, тот понимает. Смотрите, для детишек специальный, как он, траволатор, траволатор, Вон подъемчик. Здесь, вон, видите, малыши разные с инструкторами причем малыши некоторым смотрю по три года что ли ну, ну реально лялечки и они уже на лыжах там взрослые с той стороны катаются а здесь он детишки небольшие и причем мастерски катаются он если посмотреть он девочки вообще сколько три года может быть два с половиной она уже на лыжах с инструкторами занимаются сегодня в тучках все высота 2 200 на я хожу брожу вот. Я-то не катаюсь. Я Глинтвейн пью. <laughs> У меня свой вид спорта. Блин. Приходите погулять здесь. Я уже кататься хочу, реально, короче, пятый день здесь. Но уже хочу кататься. Кто-то приезжает делать селфи, фотографироваться. Кто-то приезжает кататься. Кто-то как я. Группа поддержки, сопровождения. Да. Вон она, трасса. Смотрите. Шу, ушки левили -ли вниз. У -у -у -у. А кто-то вот так напрямки съезжает. Прям вот так, как есть сюда вниз. Я от них обалдеваю, конечно же. Вот там внизу высота 540. Вон она. Это как раз-таки Роза Хутор и Горки город. А это наш подъемник. В очередной раз не мог не удержаться, не снять его. хорошо-то как. А жить хорошо еще лучше. А солнышко пошло. О. И все, и пошел вниз, высвистел, ну что-то медленно свистит, правда. А Сейчас следующая девушка должна поехать, посмотрим, как она катается, экстремалы, конечно. страшно вот она что Смотрите, даже подъемничек есть. Реально удобная вещь для начинающих. Вот он, подъемничек, поднимается все Детишки старые, младые катаются. Причем, знаете, многие не стесняются, ввиду того, что даже взрослые люди там я вижу, люди с детками катаются. Трехлетние и 50-летние. И также молодежь 30-летняя. Пожалуйста, вот она вся здесь. Прежде чем прокатиться и сломать башку, уж лучше вначале вот здесь подготовиться и ничего не ломать. Правильно, дорогие друзья? Я думаю, вы со мной стопудово согласны. Вот еще, как говорится, молодые люди обучаются. Морозка. Обучаются. Спустился то ли туман, то ли дымка, то ли это вообще на самом деле метель не до конца понятно но вы видите да ну, то есть ломаю <снег." служ democrats> как говорится уже немножечко другого ракурса С тот же ракурс пробивается солнышко туман дымка уходит сейчас будет дикий снегопад я так подозреваю пусть снегопад потому что снега маловато сейчас в этом году и там у нас все красиво. красиво.